Привет-привет! Сегодня мы тренируем все тело и тебе понадобятся гантели весом 1-2 килограмма или, если у тебя нет гантелей, бутылки с водой. пол бутылки будут весить по полкилограмма. Если для тебя это мало, ты можешь насыпать в них песок, насыпать монеты, щебень, камни, что угодно, чтобы сделать себе утяжелители. Никаких отмазок и мы начинаем. Первое упражнение. Ноги чуть шире плеч, носки слегка развернуты в стороны. Мы держим гантели перед собой. Из этого положения мы одновременно наклоняемся и приседаем. Получается вот такое движение до касания гантелями пола. Отсюда поднимаемся обратно, поднимаем руки вверх, выжимаем и возвращаемся обратно. Это один подход. Здесь очень важно, чтобы ты не перепрогибала поясницу, то есть я очень часто вижу, что это делают вот так, так не нужно делать, потому что этот прогиб он очень красивый, но это перегружает поясницу и она у тебя потом будет болеть, это дает ненужную нагрузку, не надо так делать, старайся держать спину прямо, бедра подогнула, опустилась, вернулась, таких мы делаем 20 повторений, готово, погнали. Один, два, три, четыре. Не спешим, пять. Делай в моем темпе. Шесть, семь, восемь, девять, десять. В момент, когда ты опускаешься вниз, 11, не запрокидывай голову вверх, 12, от макушки до копчика, прямая линия, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Закончили. Отдыхаем пару секунд. И следующее упражнение у нас выпады с разведением. Мы держим гантели перед собой, делаем шаг назад, опускаемся вниз. Когда ты опускаешься вниз в выпад, очень важно, чтобы колено было четко над пяткой. Оно не должно двигаться вперед. Когда колено двигается вперед, у тебя нагрузка переходит на квадрицепс. Когда ты смещаешься назад, нагрузка уходит на ягодицу. Итак, мы делаем шаг назад. Опускаемся вниз и разводим руки в сторону. Поднимаемся обратно. Шаг назад, вниз, поднимаемся. Для продвинутых можно добавить стабилизационный челлендж. Ты приседаешь и не ставишь ногу на пол. Таких мы делаем по 10 повторений на каждую ногу. Готово? Работаем. Три, пять, семь, восемь, девять, десять. Меняем ногу и продолжаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Пару секунд отдыхаем. Я надеюсь, ты уже чувствуешь плечи. И следующее упражнение. Ноги на ширине плеч. Носки смотрят вперед или слегка развернуты в стороны. Гантели по бокам у бедер. Мы приседаем. Поднимаемся обратно. Поднимаем гантели вверх. Разворачиваем. Выжимаем. Возвращаем обратно. И опускаем вниз. Показываю еще раз. Присели. Подняли, развернули, выжили, вернули, развернули, опустили. Все просто. Важный момент в приседаниях. У тебя колени должны смотреть четко, туда же, когда носки. Когда ты поднимаешься, не допускай, чтобы колени заваливались вовнутрь. Итак, 20 повторений. Работаем. Развернули, выжили. Один. Два, три, четыре, дышим, шесть. Стараемся не сбивать дыхание. Выдох на усилие семь, восемь, девять, десять. Двенадцать, тринадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. 18, 19, 20. Закончили. Пару секунд отдыхаем. Ты чувствуешь плечи? Если ты не чувствуешь плечи, можешь брать гантели потяжелее. Или если ты работаешь с бутылочками, можешь насыпать туда что-нибудь еще. А у нас следующее упражнение. Последнее упражнение круга. Снова приседания. Мы держим гантели перед собой. Где-то на уровне челюсти. У тебя будут падать руки. Старайся держать их повыше. Как боксеры. И мы приседаем. Делаем два удара руками. Встаем. И делаем два удара только с разворотом корпуса. Раз. Два. Обрати внимание на ногу. То есть мы подворачиваем бедро. И обратно. Таких мы делаем. Двадцать повторений. Готово? Погнали. Один. Два. Следи за тем, чтобы колени не заваливались вовнутрь. Это важно. Четыре. Если тебе очень тяжело, рукам Плечам шесть, возьми гантели поменьше или бутылочки полегче восемь. Десять. Двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Пятнадцать. Пятнадцать жалеем себя. Опускаемся глубоко, до параллели. 18, 19, 20. Фух, это полный круг. Мы таких будем делать три, а самые продвинутые могут сделать четыре. Мы отдыхаем, пьем воду. YouTube сейчас покажет тебе рекламу. Я надеюсь, ты не обидишься на меня за это. Мне просто очень хочется на боли. Мы отдохнули и продолжаем. Напоминаем первое движение. У нас тяга. И жим над головой. 20 повторений. Приготовились. Работаем. Один. Два, три, четыре. Помни про поясницу. Не перепрогибаю ее. Пять. Шесть. На самом деле даже округлить не так страшно. Семь. Как перепрыгнуть? Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Отдыхаем. Сейчас снова будет реклама. Я попрошу тебя написать в комментарии. Мешает тебе это тренироваться или нет? Потому что я постаралась сделать так, чтобы реклама попадала в периоды отдыха, и чтобы тебе не надо было клацать ее, переключать. Но если тебя напрягает, ты напиши. И я подумаю, убрать ее или нет, потому что на боли мне все-таки хочется. Мы продолжаем. У нас выпады с разведением. Я напоминаю, мы делаем шаг назад. Опускаемся, разводим руки в стороны. И возвращаемся обратно. Следим за коленом, чтобы оно не двигалось вперед. Это довольно сложное координационное движение, но ты справишься. По 10 повторений. Готово. Работаем. Выдох на усилие. 4. 5. 7. 8. Девять. Десять. Закончили. Меняем ногу и продолжаем. Напоминаю, ты можешь добавить стабилизационный челлендж, не ставя ногу на пол. Три. Пять. Ой, у меня плечи уже горят. Шесть. Семь. Я ненавижу разведение на плечи. 8, 9, ну выпады я тоже ненавижу, 10, закончили, ну выпады это самые эффективные упражнения для ягодиц, ну одни из самых эффективных, поэтому делаем, плачем и делаем, но на самом деле сейчас не должно быть сильно тяжело. Отдыхаем, если вдруг тебе нужно больше отдыха, нажимай на паузу. Отдыхай, только не больше минуты. Договорились? И мы продолжаем. Что у нас дальше? У нас дальше приседания и жим Арнольда. Два в одном. Напоминаю, мы приседаем, поднимаем к плечам, разворачиваем и выжимаем. Готово? Погнали. Три. Четыре. Пять. Шесть. Восемь. Кстати, также напишите, надо ли вам музычка в моих тренировках или нет. Девять. Десять. Так как у всех же вкусы разные, и я врублю, например, то, что нравится мне. Двенадцать. А ты, может быть, вообще не сможешь под это тренить. Поэтому я не знаю, надо делать музыку или нет. Тринадцать. Тринадцать. Четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. 20. Закончили. Отдыхаем. Хотя я обычно тренируюсь там под ниндзяга или под Тоба ты вперед! Мамы мальчиков сейчас меня поймут. Мы отдыхаем. И у нас последнее упражнение. Если тебе нужно, пей водичку. Пить воду во время тренировки можно и даже нужно. Есть после тренировки тоже можно и даже нужно. Итак, у нас Приседания с ударами, я напоминаю, мы держим руки перед собой, как боксеры. Приседаем, два удара, встали, два удара с подворотом. Таких мы делаем. 20 повторений, готовы? Погнали. Два. Четыре. Пять. Я надеюсь, вас не раздражает скрип моих кроссовок. Я постараюсь не скрипеть. Семь. Ну, плохо получается. Напоминаю, на приседе следи за коленями. Восемь. Девять. Девять. Десять. Двенадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. 16. Старайся держать руки высоко, они у тебя будут падать на грудь. 17. Но ты не опускай их. теряешь эффективность. 18. И последний раз. 20. Закончили. Отдыхаем. Воду пьем. Рекламу смотрим отдохнули и у нас последний круг напоминаю упражнение ноги чуть шире плеч гантели перед собой мы одновременно наклоняемся и приседаем поясницу не перепрокипаем поднимаемся обратно выжимаем гантели вверх и опускаем в исходное положение 20 повторений погнали 1 два. Не спешим. Три. Старайся работать в моем темпе. Четыре. Если тебе очень легко, бери больше вес. Пять. Если тебе очень тяжело, шесть. Бери меньше вес. Если ты не успеваешь работать в моем темпе. Восемь. Делай медленней. Делай меньше повторений. Десять. Потому что если тебе тяжело работать в моем темпе, 11, то тебе 15 повторений будет достаточно. 12, поэтому ты можешь делать медленнее, можешь делать меньше повторений. 13, 14, в этом нет ничего плохого. 15, каждая работает на свой личный максимум. 17, у всех разный уровень. 18, вы не равняйтесь на меня, я давно тренируюсь, 19, 20, то есть вы не сравниваете, а, там, например, себя, когда ты недавно родила, и меня, что я тренируюсь постоянно, хотя ты слышишь, что у меня тоже сбивается дыхание, ну, это, конечно, частично из-за того, что я говорю, но все равно, то есть если тебе тяжело, если ты делаешь медленнее, если ты не можешь сделать 20, а делаешь только 10, это нормально. Делай сколько можешь, работай на свой максимум. Главное, тебя не должно тошнить, у тебя не должна кружиться голова. То есть я за то, чтобы тренировки были тяжелые, но ты не сдыхала. То есть они не должны быть такие же, ты там легкие выплевываешь, там 100-500 и вот это вот все. А мы продолжаем, у нас выпады. Напоминаю движение. Шаг назад, мы опускаемся вниз и разводим руки в стороны. Помним, что колено не должно двигаться вперед, оно остается четко над пяткой. Десять повторений. Готово. Работаем. Три, четыре, пять, шесть. Я не помню, я говорила, что ненавижу это упражнение. Семь. Восемь. Девять. Десять. Меняем ногу и продолжаем. Но оно очень эффективное. Один. Для ягодиц. Два. Для плеч. Три. И даже для мышц пресса. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Закончили. Потому что в момент, когда ты делаешь выпад, когда ты находишься на одной ноге, твой пресс, мышцы твоего кора работают на то, чтобы держать тебя в ровном положении, чтобы ты не падала, чтобы держать твой корпус. Особенно, когда у тебя в руках гантели, особенно, когда ты разводишь их в стороны. Ты этого не можешь не чувствовать, но они работают и они расходуют энергию. Что тебе, в принципе, нужно, если ты хочешь похудеть? Ну, конечно, ты должна понимать, что тебе нужно следить за питанием. Одни тренировки тебе не помогут. Нельзя перетренировать плохое питание. Нужно кушать здоровую еду в небольшом дефиците и тренироваться, чем мы, собственно, сейчас и занимаемся. Что-то я заболталась. У нас следующее упражнение. Напоминаю, мы приседаем. Поднимаем руки к плечам, разворачиваем, выжимаем и возвращаем обратно. 20 повторений. Готово? Погнали. Надо будет посчитать, сколько раз я говорю слово «погнали» в одном видео. Два. Ну, я надеюсь, вас это не раздражает. Три. Потому что я когда монтирую, меня иногда раздражает. Я думаю, блин, почему я постоянно это говорю? Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Десять. Одиннадцать. Тринадцать. Ты чувствуешь плечи? Я уже чувствую. Четырнадцать. Пятнадцать. Девочки не очень тренируют плечи обычно. 16, но не так, как мужики, 17, 18, 19, 20, но я не рекомендую забивать на плечи, потому что они формируют красивые здесь, округлые такой силуэт, красивые ручки. Потом ты оденешь платье на бретельках. И такая будешь красивыми ручками светить. Офигенно же. Отдохнули. Если тебе нужно пить воду, пей воду. Если тебе нужно больше отдыха, жми паузу. Отдыхай не больше минуты и продолжай. У нас последнее упражнение круга. Я напоминаю, мы держим руки у лица. У лица, не у груди. У тебя будут падать руки сюда. Старайся их держать выше. Да, это дополнительная нагрузка. Да, это тяжело. Да, у тебя могут плечи уже болеть. Но старайся держать их у лица. Это дополнительная нагрузка на плечи. Это дополнительный расход калорий. Итак, мы приседаем. Два удара. Встаем. Два удара с разворотом. С подкрутом бедра. Готово? Погнали. Это последнее упражнение последнего круга. Поэтому не жалей себя. Дорабатывай до конца. Три. Даже если у тебя плечи горят. Даже если они болят. Четыре. Старайся делать. Не сдавайся. Не жалей себя. Это только тебе нужно. Шесть. Только твое тело. Всем. Твоя жизнь. Восемь. Твое самочувствие. Девять. Тут же вопрос не только в фигуре. Десять. Обычно мы начинаем заниматься, потому что хотим похудеть. одиннадцать. Но на самом деле нам тренировки дают намного больше, чем красивый внешний вид. 12. 13. Тренировки дают тебе больше энергии. 14. 15. Дают тебе 16. Больше энергии. 17. Ты стаешь здоровее. 18. Укрепляются суставы и связки. 19. Я надеюсь, я не сбилась со счета 20. Фух, закончили. Мы это сделали. Ты это сделала. Ты молодец. Я тобой горжусь. Ты можешь с собой гордиться, имеешь полное право. Не забудь растянуться. Пока-пока.